Привет всем с вами с и сегодня я вам покажу как надо начинать играть на серии mcvoga.ru Для начала откроем наш браузер и введем сайт mcvoga.ru Ой, не так, а да, вот так. Как только откроется сайт, жмем на регистрация пользователя и заполняем все поля. Ваше имя мое Миша, блоги логе Наскаймула, мне решили второй создать пароль, свой я ввожу. Э, где ваш возраст, я указываю дату рождения, чтобы конкретнее было. Кто меня пригласил на сервер? М -м, в данный момент я сам себя как бы пригласил, поэтому пишу свой женит. Э, тут же чё, есть два поля, откуда вы узнали о нас и где вы играли раньше. Я эти поля пропущу, потому что я до этого играл на amtvolga.ru И не помню, как я узнал уже об этом сайте. Опыт игры я пишу версию, с какой я играл. М -м, в данном случае 1.66 бета. Тип у меня пиратка, так как этот пользователь с он не записан на minecraft.net И немного о вас. Например, я люблю Ростов. Правила сервера. Надо обязательно все прочитать. Я их уже читал. Поэтому их я сейчас не буду перечитывать. Но вам рекомендую читать их все. Дальше надо ввести такие корявые буковки. Для проверки то, что вы не робот. Жмем на отправить, и тут написано то, что ваша запись создана. И ждите появления своего имени в одобрённых. Тут э, есть несколько таблиц, и среди них есть последние добавленные. Нас пока что нету, надо немного подождать. В это время может что-нибудь поделать. Я немного подождал, и решил посмотреть, добавили ли, ли нас в Лист. Да, нас добавили. Теперь надо с помощью скачать клиент и начать игру. Клиент скачивается в верхней части страницы, верхний правый. Вот, даже архивом ZIP. Скачиваем его и открываем. Открываем там Майнкрафт, Ну, тут будет всего лишь два файла. Думаю, чтобы все было для чистоты, я сейчас удалю тот клиент и поставлю заново. Вот я их вставил, эти два файла, теперь можно запускать start.com. сиvolга и вот у нас тут такой лаунчер и вводим наш логин и пароль после чего у нас обновляется лаунчер и мы входим в игру сейчас я запущу фрапс на самом окне в майнкрафте вот у вас окно я тут параметры поменяю И у нас есть одно правило, то, что надо заходить на сервер где-то за 2 минуты, и тогда у вас войдет на сервер. Вот вы зашли и пишем свой логин, опять же, вы окажетесь на каком-то месте, и что же вам делать? В этом случае пишите спаун, вы окажетесь на спауне. Просто, когда вы первый раз запустите, то у вас, к сожалению, так начнется. У нас тут сразу начинается предыстория маленькая. Кстати, наша предыстории. Сначала на серии была большая шахта. А потом один из рабочих на серии решил изменить задержку на одном из ТНТ, И неправильно, что взорвалось, и значит, сразу После этого вообще криперы все набежали и шахты вообще ничего превратилось. Так продолжим. Мы освободились от той шахты и теперь читаем пару правил. Ну что ж, понятно, теперь посмотрим, кто онлайн. Будем надеяться, то, что из присутствующих будет тот, кто возьмет нас в город. Потому что без города тут очень тяжело жить. Потому что в городе есть приврат. А если вы просто так будете разводиться, то тогда, то тогда ваш дом могут загриферить. Пишем сразу сообщение. Сначала со всеми поздороваемся. Кто хочет взять меня в город? Можно и так. Главное... Главное попасть в какой-нибудь город. приходит приглашение. Вас пригласили вступить в... В этот город. Ну, нам ничего остается делать, кроме... Согласиться. Ацепт это согласиться, а дзенни это... Это отказ. Вот мы соглашаемся. Теперь СГМО житель города. Потом пишем тест spawn чтобы заспауниться в городе. Вот мы заспаунились в городе. магазин вот мы в городе теперь что нам надо теперь мы спросим Эээ, хотя нет сначала мы включим чат города он включает фондшерт тц команды потом пишем сообщение где можно построить дом Это, наша территория. Это... наверное, ...нормально. Вот. Говорим ему спасибо и спрашиваем, какие тут правила. Я немного побродил по городу, и так не нашел правила, может они какие-то там секретные, но значит у этого города нету правил, или я плохо поискал, какой-то домик даже, надо, ну, я постараюсь быть, хотя бы не нарушать правила сервера, и буду приступать к постройке дома и добыче ресурсов, как только надо будет потом крышу повыше сделать днище деревянным, чтобы не прицекало, а нормально. Поставим дверь. И... Он у сразу автоматически превратился. Если вы хотите еще и дверца превратиться, то там в это, и еще на дверь. Ну... Положим вещи. И я думаю, на этом все. Тут все еще говорить. Играйте, развивайтесь, как хотите. Не забывайте подписываться, ставьте лайки. Комментируйте. Всем пока.